Дело в том, что есть три уровня человека, и на этих, ну, три основных уровня человека. И на этих трех уровнях строятся любые системы, в том числе и система отношений в паре, семейная система. Первый уровень это уровень биологический, то есть вот наше материальное тело, наша биология. И здесь все понятно, более менее То есть мы берем метафору секса и смотрим, как взаимодействуют мужчина и женщина. То есть мужчина. Накопил, скажем так, что-то в себе, ресурс, семя. Женщина его приняла, этот ресурс, преобразовала своей циклеткой и получился ребенок. То есть на уровне биологии все достаточно просто и понятно. Мужчина отдал, женщина взяла, преобразовала, вот получился ребенок. Если этот уровень мы не учитываем, все остальное не работает. Не работает социальный уровень и тем более не работает духовный уровень. Поэтому в любых отношениях, всегда и везде, если мы говорим про мужчину и женщину, должен происходить обмен, в котором мужчина что-то отдает, женщина принимает это и преобразует. Это нужно запомнить как вот такую вот формулу универсальную. Универсальную аксиом. С этим понятно? Хотя преобразование только в виде ребенка, может быть, или -то. Это может быть во всем, чем угодно. Например, если мы говорим про эмоциональный уровень, как это преобразование на эмоциональный уровень переходит. То есть ты даришь женщине цветы, ты добыл их, передал ей, она их взяла, эти цветы, и ее задача отреагировать на эти цветы. Бросить назад. Нет, бросить назад, это значит, не приняла, она их отвергла. Вот. То есть она должна их принять и сказать, спасибо, дорогой, так классно, так приятно. Вот. И вот это вот классно, так приятно, это и есть ребенок. То есть женская задача взять мужское и отреагировать на него, преобразовать. как-то. Вот. Если, например, мы переходим на уровень личностный, как это происходит. Ты, например, рассказываешь женщине о своих целях. Я хочу, например, стать самым крутым в, том, в своем деле. Вот. Женщина принимает эту информацию и говорит, да, я тебя поддерживаю, это круто, я с тобой, ты прорвешься, у тебя все получится. То есть она таким образом преобразование осуществляет. Если она этого не делает, то второй, третий раз рассказывать ей будет не особо хотеться.